Такой манящий и загадочный Восток. Именно здесь переплетаются современности и вековые традиции. Всем новичкам Фаберлик дарим парфюмерную воду из восточной коллекции на выбор. Парфюмерная вода для женщин Захрат Эль Сахра. Тонкий шлейф нежных розовых бутонов переплетается с нотами сочного граната. Стволы бенового дерева, согретые жарким солнцем, Вплетают в этот изящный фруктово-цветочный микс терпкий древесный аккорд, раскрывая все величие и многогранность пустыни. Парфюмерная вода для женщин «Джемма Эльфна». Запахи цитрусов переплетаются с удивительным миксом жасмина и яблока. В шлейфе приятная сладость ванили. Парфюмерная вода для женщин «Эльхазна». Переливы золотой амбры, мускуса и благородного кофе обрамляют словно изысканную драгоценность ноты кардамона, жасмина и удового дерева. Парфюмерная вода для мужчин Агизур, аромат освежающей мяты, переплетается с благородным звучанием кардамона и мускуса, оттененных древесным аккордом. Этот аромат достоин самого знатного шейха. Как получить аромат в подарок? Выполняйте простые условия. Первое. Зарегистрируйтесь на проекте Faberlic Online с 14 по 27 ноября и получите скидку 20%. Второе. До 27 ноября оплатите заказы на сумму от 1500 рублей. Пересчете на валюты других стран это 1500 сумов, 7500 тенге, 225 самани, 40 манат. 50 лари, 450 лей или 45 белорусских рублей. Эта сумма указана в ценах каталога. Для вас она будет ниже на 20%. И третье условие. С 28 ноября по 18 декабря получите парфюмерную воду на выбор в подарок вместе с очередным заказом по новому каталогу на минимальную сумму своей страны. А также, при желании, вы сможете продолжить свое участие в большой стартовой программе и в следующих четырех каталогах покупать наборы хитов Faberlic по фантастически низким ценам, со скидкой до 90%. Международный интернет-проект Faberlic Онлайн желает вам приятных и выгодных покупок.